зачем заморачиваться есть техничка открыли техничку прочитали друзья всем привет ну наконец-то наконец-то э, мы находимся э, в помещении назовем так э, это еще конечно ненормальное, что-то тренировочное там где можно э, позвать позвать людей позвать гостей чтобы что-то обсудить потому что там что-то не там что-то не не хватает освещения но у нас первый день когда мы что-то сейчас Начнем пробовать. И начнем мы пробовать с довольно-таки э, быстрого момента. То есть мы сейчас попробуем эпоксидный грунт от компании Леклер. Э, я попробую со с головой. Сейчас рядом забыл. А, титания вот с головой титания, с диазодиами э, под нанесение мокрый по мокрому, типа под окраску. Да, мы здесь не будем ничего доводить, скажем так, от и до, до логического конца мы здесь будем что-то тестировать пробовать мазать чухать как сохнет как не сохнет потому что здесь сейчас прохладно то есть условия такие как бы гаражные да вот при них мы как раз и будем проверять как себя ведет материал значит у нас есть э, два крыла авиевских крылья человеками занимается он там дальше их будет подшпатлевывать грунтовать, перечухать. Мы просто ему предложили, чтобы мы грунт не просто на тест-панели какие-то лили, а на дело нормально пустили Грунт эпоксид. Значит, что мы имеем? Крылья перечуханы мною лично зеленым зеленым брайтом Человек их там что-то подчесывал наждаком, Не вижу, но я зеленым брайтом почесал по той простой причине, что они уже пару дней валялись и на них пошла детоксидная вот оксидная пленка. То есть ее снять, обезжирили. Все это я сделал с двух сторон и снятое безжиренно и сейчас мы с двух сторон завалим все в полтора мокрых слоя эпоксидником. С нами Александр, мы тут будем вместе почти всегда или даже меня не будет, а Александр будет здесь. У нас есть, и я еще честно скажу, этим грунтом не работал, для меня это тоже будет что-то новое, но я о нем как бы уже наслышан, знаю кое-что, а мне кто-то знает. Итак, уже идет смешивание полным ходом это как бы как у многих фирм это эпоксидный грунт двухкомпонентный по смешиванию по техничке есть техничка это вот для тех случаев когда я говорю блин на банке ничего не написано ну любой технолог скажет у нас есть техничка перечитать что ты нервничаешь так вот к этому грунту открываем номер, находим и читаем. Тут есть все. Характеристики применения, что с чем разбавляется. Потому что этот грунт можно использовать как версии для шлифования, то есть наполнитель такой защита, наполнитель, который мы шлифуем, так и версии мокрый по мокрому. Мы сейчас его попробуем с отвердителем для версии мокрый по-мокрому. Разбавитель у них, неважно какой версии, одинаково используется. В общем, мы это сейчас смешиваем. И я буду, я буду через пистолет наносить ну, я примерно понимаю это предсказуемо как он будет наноситься но тем не менее интересно как он растянется с полутора слоев по помещению тут еще конечно многое доделывается это унесется у нас есть более-менее теплая подсобка у нас есть чуть-чуть ну, маленький компрессор нам как бы для наших целей его будет достаточно в принципе здесь вот в этом помещении это то помещение, о котором я уже многим говорил, что здесь, по пятницам, будет возможность собираться, что-то тестировать, вместе тестировать, то есть не так, что я наношу или Александр наносит, а вы только смотрите. Приехали, попробовали, пощупали. Сегодня мы, по сути, приехали проверить, что тут сделали, повесить там фонари какие-то, плакаты развести и так далее. Но есть крылья, почему бы не навалить на них грунта? А в дальнейшем сделаем как-то по там шпатлевки, грунты, что с чем, как трется, как наносится и так далее. Проблема, проблема конечно, тут с отоплением, тут нет отопления, ну, что-то что будем думать, как-то придумать. Далее, вот эта вот больная тема э, у людей, которые запутались просто в этих сложных технических моментах, что, куда, из грунтов, в каких случаях. Вот мы человеку говорим, что ты планируешь с этими крыльями делать? Он, ну, там, грунтовать, кислотник, потом сверху криловый, дальше работать. А мы что ему предлагали, давай мы эпоксидом тебе завалим, ну, на грубо говоря, груб сразу пустим. Он, не-не-не, не надо, клиент сказал только кислотник. Не имеет смысла на таких элементах наваливать кислотник по простой причине. Металл чистый, то есть кислотнику тут, по сути, не с чем работать. Здесь нужен эпоксид. Эпоксид даст хорошую э, защиту металлу, то есть это будет именно изолятор. А кислотник не является изолятором. Кислотник работает с очагами коррозии. Маленькими, большими, это уже там дело случая. Но кислотник работает с коррозией. Кислотник как таковой, он с металлом сотрудничает, это безусловно. Но кислотник не является изолятором. Поэтому в этом случае рациональнее и разумнее использовать грунт-изолятор, это у нас эпоксидный грунт для металла, других изоляторов не бывает. Если на банке, недавно буквально мне прям в ряд начали люди писать один и им тот же вопрос, если на банке, за что я очень не люблю Леклер, это за то, что у них на банке ничего нету, но есть все в техничке. Если на банке указано ничего или указано мало, обязательно открываем техничку и только там мы найдем полную информацию. А писать... Мне писать Маляриусу, писать тете Оле из Бреста, автокарычу с такими вопросами, ну, блин, ну я не технолог конкретной каждой компании, я не знаю, что они там загородили. 30, ну, жиденько, да? а, сейчас у нас прохладно, у нас сейчас в помещении градусов так, наверное, 15-16, да, 500. ну, грамм, 40, наверное, грамм 40, да. 40, да. То есть это получится 20 на 100 грамм, да, там 200 сейчас? Да. 20 на 100 грамм, ну да, чуть больше. Почему? Можно было даже 50. 50. Тут еще что хорошо, то есть не в каждой техничке, прошу заметить, кстати, такой момент указан и по объему, и по весу. Потому что много из того, что я видел, либо по объему, либо по весу. Многие, кто привыкли по объему, хорошо, но повышают свой левел, переходят на весы и начинается. А где найти по весу? Объем знаем, по весу не знаем. Вот есть. А там, где, где другим материалом, тут уж извините, не подскажем. Так, давай глянем, что у нас тут по сушке. Последующее покрытие, двухкомпонентные, дополнительные покровельный материалы. Трата-та, понятно. Время смеси 4 часа. Живет нормально, жизнеспособность, вязкость давления. Ну, кстати, в техничке даже все указано по диаметрам. 1.8-2. HVLP 1.6-1.8. То есть система HVP 1.61.8 мм, тут 1.8.2 миллиметра. А вот интересно, я сейчас буду через 1.3 наваливать, не маловато ли мне будет. Я же тебе люблю, 1, так я хочу попробовать версии, как под покрас. его просто же Добавить, э, Просто да, добавить до да больше просто мне что интересно попробовать, это вот версии а, мокрый по мокрому, как под окрас он пускается, да, то есть просто если я с толстого навалю, он в любом случае, во-первых, шагрень уйдет, а тут должно быть, наверное, где-то написано, что версии мокрый по мокрому, как и все эпоксинеры, пройдут эпоксинеры ниже 15, то есть, при температуре ниже 15 невозможно полное высыхание, что может привести к появлению дефектов в красочном покрытии. То есть вот тут вот люди уже подумали, переводя на русский, что-то для нашего рынка будет идти, что не, не должно при, вот, ниже вот этой температуры. Если будет ниже, дальше ищите косяки в себе, а не в материале. Вас предупредили. Блин, а кто-то умный человек писал техничку. То есть не просто там рекомендуем и все, а если будет ниже, косяк теперь ваш. Блин, молодцы, техничку прописали вообще четко. Прям читаешь, что все, оцинкованный стальной лист, обезжирить таким-то или таким-то. Так, да, так да? Нержавейку, алюминий, легкий сплав, оцинкованный методом 3D погружения стальной лист, ошлифуйте, обезжирьте. Все прописано, вообще весь техпроцесс по сути. Пленка, образуемая полученной смесью, может быть окрашена методом мокрый по мокрому. Все указано, ништяк. Ладно, мы сейчас попробуем, как оно пойдет через 1.3 наноситься. Ну, у нас панели небольшие. Я понимаю, что это чуть-чуть извращение, хотя бы через 1.4, но у меня просто к Саголе, походу, нет 1.4 дюзы. К этому именно 43.2.0 экстрима. Но, опять же, надо посмотреть. У меня вот в том коробке там столько дюз и игл лежит, еще не распечатанных к этому инструменту, что будет интересно. Потому что многие, знаешь, спрашивают, о, интересно же было, как ты определяешь вязкость? Я его последние, наверное, много лет не определяю никак, я ее развожу по пропорции и, и не заморачиваюсь об этом. Но бывает все равно ситуации, когда там, на глазок чуть-чуть не хватает, вот чувствуешь, но это уже чувствуешь чисто интуитивной рукой. Нормально, вот этот пойдет, даже через 1,3 пойдет. Да, ну, технички опять, ну да, там, технички, там указаны объемы, вот, 150, до 300 грамм, грамм по весу. На... Так, мне кажется, надо закрыть баночку. Ну, потому что дюза настолько минимум от рекомендованного. Кстати, мы... работаю сейчас с колодовскими перчатками. Это самые толстые, да? Походу. Да, самые. Это флотный, химия, конечно. да, которая под а химию стоит. Блин, ну реально классно. Мы в Одессе целый день отработали, и они себе показали, вот примерно, как вюрт в Германии, когда я работал. Ну, понравилось. Теперь вопрос цены еще это мы отдельно узнаем. Когда мы начнем, более-менее тут освоимся, у нас тут даже небольшой складик обещали будет. Тогда можно будет поговорить и о ценах и обо всем остальном, что почем будет стоить на нашем рынке. Цены, я, наверное, будут переведен в евро, чтобы это было ну, как бы сравнительно для всех. Так, как она да, закупалась. так проще. Во-первых, у нас Украина вся закупается только в евро. Поэтому мы очень сильно привязаны к евро и цену проще говорить в евро, потому что гривна не сегодня-завтра а по 750 будет и от того, что мы ее называем гривна, толку никакого. Крышечка. Так, э, по давлению я его сейчас попробую, но скорее всего это будет в районе двойки что-то. А вот по поводу масса колодовских, честно, вот я ее пощупал. Она классная, у нее цена классная. но она мне в носу давит, на, ну, на нос надавливает сильно. Она классна тем, что вот этот коробок ее, все круто. Но вот, ух ты, ебать, в лужу вступила. Ай, да, мне вот это вот выступы вот, у этой маски, но реально вот прям сильно они мне закрывают, просто всю переносицу я дышу ртом. Мне это непривычно. Я вот, ну блин, я с детства на Тремя сижу. Но мне обещал ему и ватерскую маску дать. Так вроде бы неплохо, все, все на месте, но нос, нос, непривычно нос. Работа, само собой, с внутрянки начну. Ну, будем там тестить, какое давление дать. Давление двоечка, подачу открою на всю. Я уже наигрался в этом детском саду, когда подачу на полтора, на два оборота закрутили. И сейчас я найду, где у него полное положение. Полное положение находится элементарно. Выкручиваем иглу до такой степени, пока у нас курок не остановится. Все это полное положение. племминка тоненькая ну для внутрянки вообще изумительно а снаружи персик будет Это все значит когда классный материал ты даже не работая им и ну до этого понимаешь как он себя ведет дивану, вот, цвета, как, золотой, как катафорез, да? Да? Ну посмотрим сейчас нанесем снаружи Но опять же у разных заводов даже катафорез по- разному там чуть светится план такой я даже чуть опущу, где-то до 1,7, а тут для внутрянки много. Это слой еще не полный, на давление полтора. Разбивать пистолет хорошо материал. Сейчас покажу поближе слой. А, нам грунта чуть-чуть не хватит. Ну ладно, это такое. Грунта надо сейчас чуть будет развести, потому что все-таки это я, по сути, четыре элемента в один слой завалил. А, ну такое. То есть шагренька меленькая-меленькая есть. Но э, сейчас я следующим слоем разолю. Я не буду ждать, пока оно тут высохнет, потому что как и такового слоя-то еще тут нету. Надо будет чуть-чуть развести, то есть на один элемент мне сейчас хватит показать, а следующий чуть-чуть да разведем. То есть у нас было 200 грамм густого, но тут еще соточка, почти соточка есть. 200 грамм грунтового, густого плюс 100 отвердоса, и к этому всему еще... 50, то есть 300-350 грамм, 100-250 грамм расход, ну там судите сами. Не хватит полностью. Надо еще чуть-чуть. На одно крыло на лицевое не хватило. Ну да, сто можно расти, а вот на внутрянку до да Мы кому-то сделали очень доброе дело. Мы реально защитили крылья с двух сторон. Грунт шикарный. Наносится просто изумительно. Сейчас покажу на этом элементе, который уже готов. Наносится великолепно. Он еще не отработал, то есть он еще растянется. Пока отработаем с тем крылом, по-моему, инструмент перекурим. С учетом того, что сейчас прохладно, он все равно себя покажет. Но ну, я уверен, что он себя покажет хорошо. А элементы вот в таком исполнении, они реально защищены от того, что вот тут даже когда грязью будет набиваться, тут ничего страшного с ним не произойдет. Именно эпоксидный грунт, в любых исполнениях, в любых фирм он реально дает защиту металлу от э, окружающей среды. То есть грунт-наполнитель не выполняет таких функций никогда. И кислотник не выполняет таких функций. Сейчас из того, что интересно попробовать, я поменял голову на вот том элементе, который один слой осталось нанести. Попробую с другой головой. Кстати, интересно, в голове три отверстия. В Титании два, в рогах именно здесь три. Ну это лаковая башка. Сейчас попробуем. Ну вязкость, вязкость очень близка к лаку. Это я показываю. А, времени прошло, ну сколько? Ну минут пускай 7, да. Сейчас пока размешали, я там ля-ля-ля-то поля. А он уже подсыхает. То есть первый слой даже сейчас холодно. А он уже такой под Ну слой тохонький-тохонький. Тут как бы слой как такового и нету. Ага, а у этой башки потребление воздуха гораздо больше, потому что я, при том, что у меня была настроена двойка, я вот так взял, у меня чуть меньше даже, чем единица, я уже крутнул. То есть эта башка более прожорлива получается. Ну скажу так, по ощущениям разница в нанесении именно на грунте, ну никакой, что клер, что титания нанесла по сути одинаково. Оно и по шагрению одинаково смотрится, то есть она одинаковая присутствует, но грунт еще потянется. То есть пока что я разницы в этих двух головах не увидел, но ну, а титания позиционирует себя как универсальная, то есть ее можно как базу нанести, факел будет как у вашей елки, так и лак, факел будет прямоугольный полный за счет регулировки разности в Ну что, минут 25 прошло, помыли инструмент, чуть-чуть сложились, на выход готовимся. Он уже помотовел, помотовел до того состояния, когда уже можно сказать, что на отлип, то есть на него уже пыль, которая садится, не страшна ему. Но какие-либо процедуры в плане окрашивания, еще все равно рано, потому что ну, кое-где в местах изгибов еще слегка глянчик проявляется. Но это крыло лучше, чем это. Тут я потолще наложил. Это было титание, это было клеер башка. По ощущениям нанесения, я уже сказал, в принципе одинаково. Клер больше воздуха ховать. По тому, как он растянулся, можно видеть, что ну, изумительно. Вот реально растянулся. Ну, эпоксид. Хороший эпоксид. Хороший эпоксид всегда натягивается хорошо. А, дальнейшее, что с ним можно делать? А, дать ему минут 40-час при 22 градусах Цельсия можно пошлифовать мелкие соринки и окрашивать мокрый по мокрому. То есть пошлифовали соринки, обдули, протерли липкой салфеткой, больше ничего не делая, никаких процедур с обезжиривателями, ни в коем случае. И можно окрашивать сольвентными базами, акриловыми красками, водными базами. То есть любое дальнейшее действие. Можно грунтовать его дальше грунтом наполнителем. То есть это у нас, по сути, защита металла от воздействия окружающей среды. А дальше, чтобы работать с элементом в плане формы, это уже нужны грунты-наполнители. Толстослойные грунты, полиэфирные грунты. То есть что-то в этом духе. И это все сверху уже можно наносить. Что интересное по пистолету? Мыло, обратил внимание, мою. Две башки, двумя на работал. Клир мою. Ну, интересно, да, конечно, три отверстия. Внутри все как обычно, как бы никаких приколов. Мою э, титанию. Ну, два отверстия, три вокруг этого. Оп, изнутри. А изнутри отверстий сквозных нет. Тут стоит пластина, которая рассекает... Я не знаю, с какой это целью сделано конкретно, но люди думали, когда делали. То есть она рассекатель там, дополнительный перед этим. Хотя тут два симметричных относительно оси отверстия. То есть ни одно сбоку дует. И тем не менее, видать для уравнивания потоков, что ли, ну, не знаю. Ну интересно такое отличие. Я ни на каких пистолетах такого еще не встречал. А Каких-либо... Вау! Эффекта вот этого пистолета я не получил. Интересно, его будет обязательно попробовать нормально на лаке. То есть поюзать, пощупать, как он себя чувствует, как он себя ведет. А, Но ну, это все в дальнейшем. Пока что, то есть, вот, когда мы наносили мокрый по мокрому эпоксидник, пока что, ну, типичный пистолет, блин, никаких прям вау, таких я еще, еще не увидел. Ну, может быть, увижу. Так, теперь вопрос. Рано когда меня здесь по пятницам не будет, реально ли так, чтобы люди... Потому что я скажу, где это находится, я даже оставлю ссылку по карте, чтобы люди сюда приезжали после обеда что-то потестировать, о чем-то пообщаться. Реально или нет? Или только когда я здесь? Если это все согласовано, это реально? Это можно делать? Можно это делать вместе с нами? Короче, мы это все дело согласуем. Потому что я такой, я летчик за летчик я сегодня тут, завтра в Испании, послезавтра в Италии. Давайте ориентироваться так, по пятницам мы со своей стороны обговорим это с Олегом, да? Он скажет, да, да, нет, нет, какие материалы дают на тесты и так далее. Вы со своей стороны пишите, кто может, кто хочет, я свяжусь с Александром напрямую, и мы тогда решим, меня если не будет, вы приезжаете или вы не приезжаете. Все это обсуждаемо. Все это решаемо. Ну, на этом на сегодня все. Всем спасибо за внимание. Спасибо Александру за помощь. Всем пока.